И гей, пассажиры канала Немиркин. Добро пожаловать в новое видео. Спасибо за вашу любовь и поддержку. Ваша постоянная поддержка помогает нам продвигать нашу цель – распространять информацию о психическом здоровье и психологии. Так что спасибо вам. А теперь перейдем к видео. Вы чувствуете себя усталым, затуманенным и испытываете трудности с концентрацией внимания? А может быть, вы чувствуете себя подавленным, не высыпаетесь или слишком много спите? Хотя эти симптомы могут время от времени возникать у любого человека. В совокупности они могут стать классическими признаками того, что у вас психическое расстройство. Возможно, вы слышали термин «психический срыв» или «нервный срыв». Возможно, вы даже были виновны в том, что употребляли эти термины вскользь. Медицинское сообщество больше не использует их как клинические термины. Нервный срыв не считается психическим заболеванием. Вместо этого его обычно рассматривают как период времени, когда чрезмерное количество стресса влияет на способность человека функционировать. Этот стресс может быть физическим или психическим. Симптомы психического расстройства могут незаметно подкрасться к вам и выйти из-под контроля, если вы не заметите их на ранней стадии. Поэтому, чтобы улучшить ваше психическое здоровье, давайте поймаем эти признаки на ранней стадии и вместе выясним, есть ли у вас психический срыв. Признак номер один – вы спите слишком много или недостаточно. Страдаете ли вы от бессонницы? Вы проводите ночи, ворочаясь и ворочаясь без всякого облегчения? А может быть вы слишком много спите? Вы думаете, я только прилягу еще на минутку, а потом просыпаетесь от того, что часы показывают 5 часов ровно вечера. О боже! Кто не спал слишком много в какой-то момент в своей жизни, верно? Чаще всего мы отсыпаемся по выходным, после долгой рабочей недели или когда болеем. Но дело в том, что наше психическое здоровье тоже может быть больным. И это может повлиять на наш режим сна. Возможно, вы используете сон как бегство от реальности. Поэтому сон кажется намного легче, чем трудности реальности. А может быть, вы начинаете проявлять симптомы бессонницы, потому что ваш мозг слишком активен ночью из-за стресса. Возможно, вы проигрываете в голове ситуации или сценарии, которые вызывают у вас невероятный стресс. Вместо этого постарайтесь расслабиться перед сном. Скорее всего, вы уже слышали об этом, но хорошая книга и чашка чая – отличное начало, если в последнее время вы никак не можете заснуть. Чем меньше раздражителей, тем лучше. Только не смотрите телевизор и не садитесь за телефон перед сном. Нам нужно сначала отучить себя от слишком активного мозга к спокойному, выбирая менее интенсивные виды деятельности для перехода к сну. Если вы перейдете от спринтерского бега к мгновенной остановке, то скорее всего упадете. Вы можете сначала замедлиться, пройтись, а затем остановиться и дойти до финиша. То же самое и с отходом к сну. Второе. У вас наблюдаются признаки тревоги и депрессии. Один из самых верных признаков того, что вы психически сломлены – это проявление симптомов депрессии или тревоги. Возможно, вы чувствуете, что все время напряжены, у вас кружится голова, или вы размышляете о стрессовых идеях или ситуациях. А может быть, вы внезапно плачете без причины или испытываете сильные эмоции, например, чувство вины. Эти признаки важно заметить на ранней стадии, так как они могут накапливаться и привести к психическому срыву. Если вы уже страдаете от тревоги и депрессии и замечаете, что ваши симптомы усугубляются, это может быть признаком того, что вы тоже психически нездоровы. Номер три. Мозговой туман. Мозговой туман. Что это такое? Хотя это не медицинское заболевание, этот термин часто используется, когда у человека проявляется несколько симптомов, связанных с его способностью мыслить. Возможно, вам трудно сосредоточиться. А может быть, в последние несколько дней или недель вы были крайне нерешительны или дезориентированы. Даже потеря памяти является симптомом тумана мозга. Номер четыре – плохая гигиена. Если вы вдруг обнаружили, что пренебрегаете личной гигиеной, это может означать, что что-то происходит. Плохая гигиена может быть признаком пренебрежения собой. Возможно, вы просто чувствуете, что у вас больше нет сил или необходимости заботиться о себе. Внезапное отсутствие гигиены может быть связано с депрессией или психическими расстройствами. Лучше всего вовремя распознать, что что-то не так, и обратиться за помощью. Номер пять, вы отказываетесь от общественных мероприятий и друзей. Вы обнаружили, что вам просто не хочется общаться с друзьями ни в эти выходные, ни в следующие, ни в последующие. Может быть, вы боитесь идти на встречу с друзьями в эту субботу? А задача подготовиться, вздыхает, болью отзывается в сердце. Отказ от друзей и общественных мероприятий может быть дополнительным признаком того, что вы психически сломлены. Человеку необходима социализация. И когда она нарушается, наше психическое здоровье может за это поплатиться. Попробуйте возвращаться к общению постепенно, если вам это трудно. Общайтесь с друзьями по СМС, поделитесь смешным или познавательным видео, а затем, возможно, позвоните по телефону. Самоизоляция может быть одной из самых больших ошибок для нашего психического здоровья, которые мы можем совершить. Поэтому после этого видео позвоните маме, напишите друзьям, при необходимости позвоните в службу психологической помощи, свяжитесь и поделитесь этим видео со своим дядей Лари. Он ничего не делает. Просто не изолируйте его психически. Номер 6. Затрудненное дыхание. Часто ли вы чувствуете стеснение в груди или учащенное дыхание? Может быть, вы делаете быстрые, учащенные вдохи чаще, чем обычно, в ответ на стресс? Обратите внимание на свое дыхание прямо сейчас. Я жду. Вы дышите спокойно и расслабленно или вам трудно дышать? Это еще один признак стресса. И еще один признак того, что вы можете психически сломаться. Стресс может взять верх над нами. Тревога может застать нас врасплох, когда мы меньше всего этого ожидаем. Часто по дыханию можно определить, действительно ли мы страдаем от тревоги. А если найти время, чтобы замедлить дыхание и расслабиться, это может даже снять часть стресса, который мы испытываем изо дня в день. Давайте, сделайте глубокий вдох. Вдох – раз, два, три. Выдох – раз, два, три. Чувствуете себя лучше? Я знаю, что чувствую. Номер семь. Вы чувствуете и физическую боль. Может быть, вы случайно заметили, что страдаете от одной слишком частой головной боли в неделю. Скорее даже семи в неделю, в день. А боль в желудке никак не проходит. Физическая боль часто проявляется, когда мы испытываем сильный стресс. Это может быть как легкая головная боль каждый день, так и пронзительная мигрень. Ощущение узла в животе тоже может быть следствием стресса. Конечно, если эти физические симптомы боли сохраняются и ощущаются как нечто большее, чем просто стресс, лучше сразу же обратиться к врачу. Но если вы все еще чувствуете, что эмоциональная боль также сохраняется, это не менее веская причина обратиться за помощью к врачу-психотерапевту. И номер восемь, вы вдруг стали есть слишком много или слишком мало. Внезапные изменения аппетита также могут быть признаком стресса. Гормон стресса, кортизол, может внезапно вызвать у нас тягу к определенным нездоровым продуктам с высоким содержанием жира и сахара. Поэтому, когда мы испытываем сильный стресс, вспомните о семейном пакете картофельных чипсов и мороженом. Каждый из нас время от времени может переедать в плохой день. Но когда это происходит каждый вечер, скорее всего, вам нужно бороться с подавленным стрессом. Помните, что из-за стресса мы можем пренебрегать заботой о себе, а это значит, что мы можем не захотеть приложить усилия, чтобы приготовить здоровый завтрак или ужин. Помните об этом и постарайтесь сказать себе, что простое времяпровождение на кухне за приготовлением любимого полезного блюда может принести серьезную пользу вашему психическому здоровью. Попробуйте глубоко дышать, пока собираете ужин. Вы можете попробовать оставаться в настоящем, сосредоточившись на текущей задаче, чтобы отвлечь себя от тревожных мыслей. Сделайте еще один здоровый бутерброд для друга, чтобы поделиться с ним во время просмотра фильма. Но как только фильм закончится, выключите телевизор и уединитесь с книгой. Ваш сон отблагодарит вас за это позже. А у вас есть какие-либо из этих признаков? Практиковали ли вы глубокое дыхание вместе со мной? Или, может быть, вы обратитесь к своей маме или другу и поделитесь этим видео? Есть ли у вас дядя Ларри? Не стесняйтесь, расскажите нам об этом в комментариях.